вашу маму и могу сказать что ваша мама так живет потому что она не усвоила первый урок моей первой старой обновленной ступени который звучит так живи здесь и сейчас а что это обозначает она либо вспоминает что-либо из прошлого либо начинает мечтать о чем что будет происходить в будущем а и одно и второе тотально искореняют жизнь человека и у него ничего не получается зачем давать тебе сегодня если ты сегодня не живешь Таким образом, для нее самым важным элементом будет резиночка и проговаривание «Я счастлив от того, что…». Тем самым и первая и вторая практика сможет помочь ей вновь обрести и материальное, и найти финансы, и, быть, и найти хорошее моральное состояние, это важно, особенно не мечтать по вечерам, особенно не мечтать, по... особенно не мечтать по вечерам. Помните, все о чем вы мечтаете вечером, закрытыми или открытыми глазами, ничего никогда ровным счетом не сбудется. И то, что вы намечтали, разрушает жизнь, потому что это программа, которая вытягивает у человека энергию. А энергии, как, правда, как правило, не хватает духовно, и поэтому забирается физическая. Вот так.